Приветствую всех любителей пенных напитков. Игра под названием Мастер, То есть, как я понимаю прекрасно, это пивовар. Симулятор пивовара. Мы будем варить пиво, делать сами бутылочки пива и так далее. Не рекомендуется к просмотрам без нахождения кеги, стакана либо бутылочки прекрасного пенного напитка. Приятного просмотра вам. А мы начнем новую игру. Ну что, в принципе у нас есть э, режим мастер пивовара, в этом режиме вы научитесь варить пиво Вас также ждут контракты, и соревнования, а еще вы можете пройти историю, которую сделает из вас настоящего пивовара Подход для начинающих игроков И мастер режим, а, режим свободной игры Режим песочницы, в котором все предметы и рецепты доступны с самого начала Здесь вы можете свободно творить и экспериментировать, Это режим подходит только для опытных пивоваров Версия, игра только только вышла, недавно совсем версия 10.03. Поэтому начнем. А, так, добро пожаловать, пивовар. Вы собираетесь делать свои первые шаги в мире пивоварения. Полном творчества новых открытий и, что самое главное, прекрасного пенного напитка. Пивоварение это искусство. Искусство это взрыв, чтобы вы понимали. А, изучать его можно всю свою жизнь. Но в сущности в нем нет ничего сложного. Любой может взять кастрюлю, добавить в нее несколько ингредиентов и приготовить вкуснейший освежающий напиток, который можно угостить своих родных или друзей. Но теперь вы знаете, что делать. Начнем варить. Приготовьте пиво методом экстрактного... Пивоварения. Экстрактного, да, пивоварения. Поехали. Джефф, продолжить. Ух, хорошая графика, мне нравится. В принципе, красиво, красиво сделана игра. Так, сюжетные цели приготовить пиво методом экстрактного пивоварения. Цели обучения достать из шкафа для оборудования кастрюльку маленькую, использовать движение, передвигаться мышечка. Хорошо. Так, подходим к нашей кастрюле. Так, экран хранения позволяет хранить имеющиеся ингредиенты и оборудование, отображающиеся предметы зависят от того, какую когда вы, вы открыли. К примеру, в шкафу для оборудования хранятся приборы, емкости. Чтобы достать предмет, выберите его и нажмите кнопку «Достать предмет». Ага, «Достать предмет в вашем инвентаре». Хорошо. Ага, он отобразился в инвентаре. У нас есть кастрюлька. А переключаться я пока не могу. О, я могу ее крутить, вертеть. Отлично. Так, удерживайте чтобы отмыть, вращать, убрать, вылить. Отмыть. Вот я отмыл, хорошо. Или надо поставить. Нельзя вылить жидкость из закрытой емкости. Вылить. Нельзя. Подожди. А как открыть? Хорошо. А, поместить предмет. Понял. Так, вращать. Снять крышку. Так, хорошо. А, а как налить-то? Подожди. А. А, все, открыл. А, все, водичка пошла. Вы можете использовать часы для ускорения времени. А, не-не-не. А, да. 25 литров надо набрать. Нифига себе. О! А сколько мне надо было набрать -то? Сколько надо было набрать? Так, ладно, подожди. Т? Т. Ага, все, все, все, хорошо. А сколько надо? Сколько надо налить-то, подождите. Бля, кастрюль переливается. Подожди, все, все, выключи воду. Так, взять. Не, подожди, закрыть. Правильно? Ага, 25 литров. Больше 25 литров в нее не возьмется. Теперь взять. Поставить на плиту. Так, теперь надо включить плиту. Отлично. Так, э, солодовый экстракт хранится в холодильнике. Некоторые ингредиенты нужно хранить в холодильнике, чтобы они оставались свежими. Да них существует холодильник. Все ингредиенты хранятся в шкафу для ингредиентов. Так, солдовый экстракт. Ага, солодовый экстракт это жидкий сироп, насыщенный с бражевыми сах сахарами. Или сахарами, одно из двух. А, сахарами, да. Которые под воздействием дрожжей превратятся в алкоголь в процессе брожения. Солодовый экстракт также добавляет пиву вкус. Солод, а, янтар или солод? Достаньте любой солодовый экстракт 2 килограмма. Давайте возьмем янтар. Янтарный, мне нравится. 2 килограмма, блядь. Ну, Бля, жирно будет, нахуй, ну ладно. И давай вот это тоже сразу. 2 килограмма достанем, почему нет? Пока бесплатно. Так, первое. А, но ну они баночка не отличаются ничем. Так, а, добавь 2 килограмма сологового экстракта. Так, сначала надо открыть крышку. Бля, мне сейчас все влится, нахуй, если я добавлю 2 кило сюда сверху. А, ну ладно, давайте. Так, вылить. Не, подождите, а как? Нет, поставить обратно. Первая цифра. А, вот, вылить. А сколько надо-то? 2 килограмма? А, а. А, все, я понял, надо колесик мыши крутить. У меня надо все два килограмма вылить, поэтому похуй. Но я же сказал, что все вылится нахуй. Блять. Какой я молодец. Похуй. Закрыть крышкой. Бля, пиздец. Подожди. А помешать можно? Это вращать эту самую, вылить, закрыть крышкой. Да нет, закрыть крышкой, да. Бля. Бля, хоть бы сказали, сколько воды надо налить. Так, ультрасветлый кристаллический солод погружаемый. Венский. А в чем разница? А, эффективность. Карамель 9, мед 7, орех 4, карамель 10 и риска сухофрукты. Не, блин, сухофрук, Да не, давай вот это возьмем, ультрасвел. Достать. А сколько надо достать, подожди? Пицца полкило, полкило, блядь. Ну, 550 достал, ладно, и 500, 500 этого. Сколько добавлять-то надо, никто не сказал. Так, а, сусло это сахарная жидкость, которую можно получить, добавив воду... А Солдовый экстракт. При зерновом пивоварении сусло получает при затирании зерен в горячей воде. Показать доп. данные. А, ух ты ж ни хрена себе. Так, чтобы прикрепить погруженный к возьмите его в руки, посмотрите на емкости, нажмите Е. А, нельзя поместить предмет, надо открыть крышку. Ага, все есть. Так, кастрюлю маленькая варить сусло. Приготовьте пиво методом, бла-бла-бла. Подойди. Продолжайте нагревать кастрюлю, пока сусло не, не нагреется до 100 градусов. А, уже крышкой нельзя закатить. А я могу то и то добавить? Ну-ка. Блять, могу. Нихуясь. Так, допустим. Теперь надо время, да? Чтобы температура превысила 100 градусов. Ну, допустим. Так. 93, 94, 95, 96, 97, 98. Так, все. А может, время остановить. Мне нравится. Так, теперь, когда сусло закипело, пора добавить еще один важный ингредиент хмель. Так, две главные задачи хмеля придать пиву горечь и вкуса. Горечь определяется содержанием хмеля альфа-кислот сак. Чем выше сак, тем горче пиво. Так, значит, надо выбирать там, где поменьше. Хочу поменьше. Не хочу крепкое пиво пить сегодня. Так, вот, альфа-кислоты, судя по всему, да. 9,5, 5,5, 17, 14. 5,5 сам маленькое. Так, достаньте любый ингредиент в следующей категории. Горький хмель 20 грамм и. Британский хмель Подожди Британский хмель 50 грамм Хорошо 50 грамм, хорошо И британский хмель И горький хмель А, горький, ну давай 17 допустим Не, давай это 14, вот так Перед травы, да подожди ты Сосна, смола, не, перец травы Сколько там, 20 грамм Готово Так Горький хмель в мешочке добавить в кипящее сусло. А, горький хмель это цифрка 2. Мешочки хмеля прикрепляются к емкости как погруженный сот. Горечь измеряется в международных единицах измерения горечи пиво ибу. Ибу зависит от количества хмеля и продолжительности его варки. Так, да куда ты? Ага. Так, британский хмель добавится в сусло спустя 50 минут варки сусла. Uh, ускорите время с помощью часов, через 5 минут достаньте второй мешочек мели И в это время продолжайте варить сусло А как его достать? А, на Е А, это все можно достать Так, режим времени 50 минут, да? Ну, допустим, мы засекли Так, а 50 минут... Ну, только 50 минут прошло Я что-то не засек, нифига Так, это снять А вот это поместить Так Варите еще 10 минут, затем вынуть все мешочки и выключить плиту. Время. 10 минут. Ага, 10 минут мы поняли. Это 10 минут на... Ой-ой-ой, 15 минут. Я чуть переварил, но не страшно. Так, достать все мешочки и выключить плиту. Кастрюля маленькая. Охладите ее до 21 градуса или ниже, перед чем добавлять дрожжи. Очень важно остудить сусло. Используйте календарь, чтобы перематывать дни... Да зачем? А, она же стынуть, наверное, будет тысячу лет Да, если я накрою крышку, то она вообще будет плохо стынуть, да? Нет Чем смотрите, такое ощущение Вот эти мешочки уже реально показаны, что они уже использованы То есть у них внизу они такие мокренькие Так, листать календарь Давай один день, допустим Давай, вправду, остыло до 20 градусов Так, теперь открыть шкаф Обычно здесь можно найти емкости для брожения Так Емкости для брожения используются на стадии брожения, когда под воздействием дрожжей сахара, а дрожжей сахара спадаются на алкоголь и углекислый газ. Обратите внимание на воздушный замок, он нужен, чтобы из емкости выходил углекислый газ. Это поможет предотвратить, предотвратить неожиданные взрывы на кухне. То есть она может еще лопнуть, скажем так. Так, хорошо, допустим. Возьмите кастрюлю в руки, посмотрите на емкость для брожения, затем поставьте это самое. Так, а, взять. Нет, стоп, поставь обратно. Так, емкость для брожения маленькая, налить сусла, приготовить пиво, понятно. Возьмите нажмите Е. Нельзя вылить жидкость в закрытую емкость. На В? А, все, понял. Теперь вылить. А, она тоже на 25. Так, ну давай, допустим. А, это надо опускать, Да. Так, ну давай. Лей, лей, лей, не жалей. У нас будет полная... А, все тут. У меня же плена вылилась точно. Так, перестать наливать. Это поставим обратно. Нет, вот это мы возьмем и поставим сюда. Надо будет воды налить. Достать из холодильника пакетик дрожжей. Хорошо. Так, обучение. Дрожжи – это еще один ингредиент, который должен храниться в холоде. Их можно найти здесь. Дрожжи – это важнейший элемент пивоварения, поскольку именно они превращают сбраживаемый сахар в углекислый глаз, а главное – в алкоголь. Кроме того, дрожжи придают пиву собственный уникальный вкус. Аттенюация – это показатель эффективности дрожжей. Она отражает, какое количество сбраживаемого сахара превратится в алкоголь и углекислый газ, оставляемых сахара. Станут несбраживаемыми. Чтобы дрожжи начали бродить, оптимальная температура сусла имеет особое значение в допустимого спектра. Дрожжи могут уснуть или даже умереть. Поэтому необходимо остудить сусла, прежде чем добавлять дрожжи. Так, допустим. Оптимальная 20-23, 16-20. А, Спиртустойчивость 15. 80-70%. Бодрящий чистый вкус. Солдовая сладость. Эфир древесина. Очень низкая тюнтация для покупных дрожжей, из-за чего они придают пифу легкую солодовую сладость. Также в их вкусе чувствуются необычные древесные эфиры. Благодаря полному отсутствию каких-либо дополнительных ароматов, перебивающих вкус хмеля и солода, этот сорт дрожжей подходит для любого стиля пива. Не, у нас сладенькая. У нас будет сегодня сладенькая. Так, достали. Отходим. А, добавьте, ну, естественно, пакетик-то, да? А все надо высыпать? Блин, тут тоже не сказано сколько. Ну, давай все, блядь. Весь пакетик. Мне бесит, что его надо опрокидывать мышкой колесиком, но.. У меня пусть и есть фишка такая. Так, емкость для брожения маленькая. Закрытая крышка позволяет избежать заражения во время брожения. Ага, все, закрыли. Хорошо. Потом подождать 15 дней. Подождать. Блин, 15 дней. Долго, блядь. Так. Окей. Так, достаньте из шкаф где-то мешочек кукурузного сахара. А.. Вот здесь, да? Кукурузный сахар. Используется много, многими большими коммерческими пивоварнями в качестве дешевой и всегда доступной подкормкой для дрожжей. Эффективность почти 99%. Солдовая сладость, 7. Обычные вкусы. Оттенки вкуса, которых нет влияния на цвет пива. Эффективно. Ох, тут столько всего, блядь. Так, емкость изображения маленькая добавить 150 грамм. А сколько у меня в пакетике, блядь? А, ну ладно, открыть сначала получается, потом высыпать. Сколько у меня? 500 грамм, мне нужно 150. Ну ладно, просто аккуратно делаешь вот так вот. Оп, оп, оп. А, переборщил малеха, ну ладно. Так, достать из шкафа для оборудования пластиковую бочку, маленькая трубка. Да хватит все убирать. Здесь можно найти емкость для выдержки. А, пластиковая бочка маленькая, достать. Чтобы перелить пиво из емкости в емкость, но ну, для выдержки понадобится трубка. Трубки можно найти в категории оборудования. Хорошо достать. Так, один. Убрал, убрал, убрал. Пофиг, что там. Так, бочка. Ага, трубка. Да, блять, трубка. А, стоп. В. Ага. А, вот, все отлично. Блять, трубка, что-то с ней произошло. Ну, ладно. Все, пиво переливается. Пластиковый. Так. А теперь можно просто сделать вот так, да, Т нажать, нет? А, поставьте бочку ниже емкости. А, блядь. Блядь. Блядь, а как трубку забрать? Я молодец. Просто гений, блядь. Я поставил бочку на одной высоте. Ага. Да, поставь. Ага. Вот. А что за фигня? Почему как-то через одно место? Подожди. Не, подожди. Поставь вот это обратно. Потом, допустим, мы закроем крышкой. Потом. Да, под, подожди. Нельзя поместить... А, в закрытую емкость. Допустим. А, подожди, пластиковая бочка маленькая. Подожди, закрыть. Поставьте бочку ниже емкости для брожения. Соедините трубочку экран кран емкости. А, вот. Присоединить трубку. И наверх. Вот. Открыть кран. Вот, вот так лучше, да? Да льется она, в принципе, нормально. Единственное, только я не понимаю, почему через жопу. Она должна была по прямой, по прямкам просто течь. Но она как-то это самое непонятно. Ну ладно, мы вот так просто делаем и... Ой, время... Блядь, перелилась бочка. Подожди, а у меня время вот один. Блядь, я чуть перелил. 21 литр, ну ладно, фиг с ним. Обратно. Так, э, закрытая крышка. Закрыть крышкой, взять бочку. Поставить сюда, нечего там ей внизу делать. Подождать 20 дней, закрытая крышка, ну понятно. Она позволяет удерживать углекислый газ. А выдержка это еще один длительный процесс. Воспользуйтесь календарем. 20 дней. Все больше и больше. Не забудьте про пенный напиток. Без него пиво не пиво. Так, что у нас там дальше? Приготовьте пиво методом так. Попробуйте... А, попробуйте разлить пиво. Пришло время насладиться плодами усердной работы. Поднесите бочку крана в дегустационной комнате. И попробуйте, что у вас получилось. Так, судя по всему, мне надо... Стоп, что я сделал? Я нажал просто Е. Ну ладно. Так это <смех> пиздец, тёмная, чернющая, блядь, <смех> прозрачность мутная, блядь. Да я, конечно, сделал его, нихоясь, я там всего насыпал, потому что мне нихуя не сказали, или я просто невнимательный, ну ладно, мне понравилось. Так, солдовая сладость. Так, эта шкала показывает, как в вашем пиве уживается солдовая сладость и хмельевая гора. Чем дольше ваше пиво смещается влево, тем больше во вкусовом профиле доминирует солд, чем дальше вправо, тем сильнее выражен вкус хмеля. Ага, у меня соло прям сильно. Ну, она, в принципе, сладкая, но не горькая. Сладость просто 18, блядь. Привкус жареных зерен 0, блядь. Привкус дыма 0. Неприятный вкус 1,4. Привкус вкусов и пряности 1. Хмелевая горечь 4,2, это нормально. Бодрящий чистый вкус единицы, это мало. Карамель 13, древесина 3. Ух ты, блядь. Так, а что у меня тут, в принципе, нормально-то? Так, давай дальше. Стиль пива 64, шотландский, крепкий битер 60, а, ну у меня в принципе нормально крепский или британский, короче всего по чуть-чуть, ну всего по половине, 50% того-того, но стиль пива именно шотландский судя по всему, так, доля спирта 4,9, кстати легенькое такое пиво получилось, цвет 44, один из способов, блять, просто темный, бля, горечь 42, что так много, ну ладно. Карбонизация. Карбонизация отражает содержание в пиве углекислого газа и пенистой шипучести. Как алкоголь углекислый газ позволяет бла-бла-бла. блять, сложно слишком. Плотность жидкости изменяется в отношении вещества. А, ну, кстати, оно... блять, оно более плотное, типа... Конечная плотность 1 на 41 от 1 13. Начальная плотность называют плотностью сусла. А, то есть у меня получилось пиво более плотное, то есть средней плотности под пивным телом. Или текстура понимается его консистенцию и густоту. Это показать, этот показатель может варьироваться от очень водянистого, до да, очень плотно. Но текстура пива влияет белки и так, далее, и, так далее, и так далее. Но это пиво средней плотности, значит все хорошо. Так, пойдем. Какая оценка есть? Next. На экране разлива можете дать готовому пиву название. Выбрать его стиль и создать кетку для бутылки. Ну, как мы его назовем? Как назвать пиво-то? Блять, Даже не знаю. Давай там... А можно русском? Отлично. Сладкая... Пиявка, блять. Сойдет, мне нравится. Так, стиль. А, ну стиль пусть остается. Бутылка. А, бутылка у нас только одна. О, стакан можно. Ой, стакан. Так, сладенькое. Что-то сладенькое. Ну, кстати, вообще-то что-то сладенькое, да, из такого. Но такое не очень. Да не, вот из такого, на самом деле, прям вообще прекрасно. Этикетка. Что это такое? Подожди. Сияние. А, сияние этикетки. О, -о, -о, -о. подождите. Текст. Доля спирта. 4% под металл, а это типа под, под что цвет, типа, так, а сияние, это сияние надписи, зеркальность, нас не очень интересует, а, смещение чуть-чуть повыше, чуть-чуть вот так, вот, так, теперь граница фона, не вижу нифига, а я не сохранил нифига, прикиньте, ну ладно, так, ст ст ст стиль пива, нет, подождите, а, шаблон этикетки. Ух ты, блядь, сколько шаблонов-то у меня. Ух ты, блядь. Что-то сладенькое. Что-то должно быть сладенькое. Блин, вот эти шаблоны классные. Но мы пока вот это вот. Вот, сладкая пиявка. Подтвердить. Подтвердить. Я жму пробел, ничего не работает. Так, это смещение, это ширина. Ширина рисунка, который у нас есть. Смещение. Вот так красиво. Сияние чуть добавим. Зеркальность, но не вижу смысла А вот под металл У нас раз становится такая, ух, прям красивая Так, подтвердить, блин, не работает А граница надписи И чё, ничего не меняется Сияние, пофиг, зеркальность, пофиг а, Блять, а чё, где, почему ничего не меняется Так, ладно Фон, фиг с ним, подожди, нет фон Рисунок, надпись Короче, ладно, пока оставим так Фиг с ним Так, нет, пиво сложный, да, реально Так, перейти к следующему сезону Нура, вы сварили свое первое пиво Продолжайте экспериментировать, когда будете готовы использовать парадной дверью, чтобы перейти в новый сезон Блять, а как выпить? Пиво выпить нельзя, типа? А я бы выпил Почему нет? А можно сесть выпить? я даже прыгать не могу Даже присесть не могу на контур. Блин, ну это сейчас ждет реально сложный мир Блять, ну поехали. Блин, ну или может еще поэкспериментировать? Вы начнете ждать следующее время года. Пиво, которое уже варится, исчезнет. Готовое пиво в емкостях для выдержки. Уже после переливания останется нетронутым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же сейчас надо будет прям, прям подготовиться, прям готовить. Ну, поехали, ладно. Поехали, ладно. Ну, погнали. Также взять еже-кварт-квартальник пивовара. Так, приветствую пивовара. Знаете, что самое прекрасное приготовление пива, то, что его все любят, бла-бла-бла, может кластись, поэтому я хочу снова вернуться к теме популярности. Службы пивовара всегда востребованы. Контракт отличный способ заработать денег и отточить свое мастерство. Может попробовать выполнить какой-нибудь из них. Выполнение контракта. Новое задание. Так, летний выпуск, пенящие рецепты, американский PLL-экстракт, американский стаут-экстракт, история пива, американское пивоварение, бла бла новые контракты, темная материя и сенсационный цитрус. Блин, а чё так сложно? Так, в начале каждого сезона, ежеквартальники, пивовара, вас будут ждать новые контракты, рецепты и статьи. Они автоматически добавляются в журнал и в пиво которые пополняются по мере прохождения сюжета каждый сезон появляется два новых контракта за которые даются награды пивные жетоны мастерство а иногда и особые предметы вы можете выполнить один контракт оба или же ни одного решать вам и на этом этапе и на этом этапе в целях обучения вам нужно выполнить хотя бы один контракт в каждом контракте есть определенные требования к пиву, которые необходимо соблюсти, чтобы выполнить условия контракта. Также существуют опциональные требования, если вы выполните и их вы получите дополнительную награду. Сложность низкая, сложность низкая. Нажмите отслеживать контракт. Так, а можно будет это слово обучение убрать? Я не могу прочитать. Так, размер, а требования размер партии маленькая. Экстракт темного солода. В основном зерно, которое используется пивоварение, это соло, дерный, бла-бла-бла. Используйте этот клинзет. Цитрус. Один из присутствующих оттенков вкуса, блядь. Юбу не меньше 20. СБРМ. Это один способ измерения цвета пива. Это стандартный. был Не меньше 20. О, блядь, это я умею, нахуй. Делать крепкое пиво, это я умею, блядь. Совет от Джефф. Американский стаут экстракт. Идеальный рецепт для этого контракта. Контракт темного солда придаст ему все необходимые нотки. Давайте, ладно, отслеживать контракт. Теперь, когда вы определились с контрактом, пора выбрать рецепт. А, рецепты. А обычно в каждом выпуске еженедельника пивовара появляются два новых рецепта, которые автоматически переносы в коллекцию по вашему журналу. В каждом рецепте указаны необходимые ингредиенты и оборудование, а также способ приготовления. И ожидаемые финальные характеристики пива. Выполнять контракт вы можете, закрепив рецепт, который подходит под его требования. К примеру, если контракт упоминает определенный ингредиент, вам нужно выбрать рецепт, в котором он используется. Избранный рецепт появляется на экране, вы можете с легкостью следовать инструкциям во время приготовления пива. Так, а мне что, вот этот, типа? Подожди, емкость. Ультра -светлый. Да как ультрасветлый, если у меня темный? Подожди. У меня же темный должен быть, нет? Разве? CRM не, не ниже 20. Подожди, блядь. А, ну вот. CRM 9.6. А как дальше-то, подожди. А следующий. А, вот. Вот. Подожди, а как вернуться к контракту? Блядь, назад не могу. Я контракт забыл. CRM 166. Мне нравится. Черный солт высшего сорта, блядь. А, у меня только два рецепта, типа, и все один ультрасвет, ультратемный, закрепить. Избранные рецепты, как отслеживаем контракты, можно изменить в любое время. Это можно сделать э, задание. Каждый выпуск уже квартальника пивара также содержит статья о пиве, который автоматически добавляет вашу пивоведию. Пивопедию. Это отличный способ узнать больше о пивоварении. Когда будете готовы, берите котлок, в нем вы можете покупать ингредиенты, которые нужны для избранного рецепта. Так, контракты. Поехали. У нас вот этот контракт. Во-первых, маленький, потом темный солод, Темный солод. Рецепты. Емкость для варки неважно. Емкость для брожения один. Солод ультрасветлый нам не подходит. Солод uh... черный. Хмель пофиг. дрожжи пофиг это понятно. Бонусное требование. Оно должно быть не ниже 20. Ага. Uh, черный получается 40 плюс. Цвет пью зависит от его состава. Фух. Ну, поехали. Так, добавьте в емкость. а Ау, вот 21 литр воды. Хорошо, поехали у нас уже там стоит емкость, неплохо Так, включаем воду 21 литр Так, 19 20 Ой Отключаем, отлично ну, 21, нормально Потом берем емкость Ставим на плиту. Блядь, а как это пиво-то теперь убрать? А, его можно поставить. Подождите, я сейчас поставлю его куда-нибудь. А, а, тут бочки. А куда поставить-то можно? Сюда можно? О, пусть стоит. Отлично. А трубку убрать. А, вытащить. Ее можно убрать, да? В любой момент просто нажать вот так. Ой, как удобно. Так, я добавил. А, Что там? Крышка, понятно. Подожди. Uh, добавьте емкость для варки воды 21 Ну, хорошо Следующее А, вот, солодовый экстракт Добавить ингредиент типа емкость для варки Экстракт темного солода 3 килограмма блядь. Так, хмель-мародер uh, Подожди Что там еще раз надо экстракт, uh, для варки. экстракт темного солода Это хмель Так, подождите Солод, во, экстракт светлого, экстракт темного Судя по всему <сосимый> <сосимый> <сосимый> Так, достать Сколько он там сказал? Три килограмма Подтвердить Вот, отлично Да, подожди Три килограмма, сейчас мы прям Все и высыпем Оно уже темное Отлично Так, это можно убрать Теперь пора включить плиту, нет? Нет еще. Так, теперь следующее. Так, погруженный соло, добавить ингредиент типа емкость для варки. Черный солод высшего сорта. Погружаемый. Так. Подожди. А надо же купить как-то. Нажмите тап, используйте же журнал. В журнале отображаются все рецепты, которые вы собрали создали сами. А также доступные контакты и прогресс по сюжету игры. По мере прохождения вы будете открывать новый дополнительный контент. За активность, например, за выполнение контракта вы получите пивные жетоны. А ваша... Мастерство растет. За пивные жетоны можно покупать новое оборудование, ингредиенты и декор. С повышением уровня мастерства открываются новые предметы и механики. Блять. Через журнал также может открыть каталог и пивопедию. Пивоварение, сюжет, рецепты, контракты, обзор. Хорошо. А как магазин? Купить необходимые ингредиенты. Чтобы купить, через каталог, вы нажмите тап и журналом. Хорошо. А, вот. А мне нужен американский стаут. Вот. Открепить это понятно, подожди. Подожди, а, что мне надо купить? Жму таб, допустим, контракты. Экстракт идеального рецепта для этого контракта. Экскра... Экстракт темного солда. Ну хорошо, допустим. Черный солд высшего сорта. Чтобы его купить, мне нужно где? каталог. Ух ты, блядь, в каталоге можете покупать оборудование, ингредиенты, а также декор для украшения рабочего пространства. Обучение вкладки избранный рецепт – это полезный инструмент, где вы можете увидеть все необходимое для текущего рецепта. О, красота, блядь! Здесь вы можете увидеть все необходимые ингредиенты, необходимые для приготовления избранного рецепта, в том числе те, которые у вас уже есть. То, чего у вас еще нет, можно купить прямо сейчас или добавить в корзину. Когда вы приобрели все необходимые для рецепта ингредиенты, возвращайтесь в рабочее пространство и пора браться за дело. Это у нас есть, есть. Теперь берем солод. Купить, отлично Теперь а, -а, а Ну, мы то и другое купим Чтобы было, естественно блять я уже экстракт темного солда Уже это уже не то вылил Подождите, а я же могу, в принципе, взять вот так вот И вылить, да? блять и вправду А че раньше-то мне это самое не сказали? Ну, придется это вот так вот сделать блять А мне сейчас выли выливать, если это только все, да? Так, а можно времени обратно? Подожди, выключись. А можно чуть-чуть вылить? О! Все, все, все, все, все. Бля, я могу чуть-чуть вылить. Вообще красота. Вот ну, 20 литров хватит, если честно. Блин, она какая-то грязная. Подожди, блядь. Подожди, как тебя помыть? Вылить, отмыть предмет. Удерживайте я. Вот, блядь, и вся вода вылилась. Ну, что ж такое-то? Проще вот реально быстро, очень быстро ускорить время, выключить кран, чуть-чуть вылить. Там до двадцаточки, да? Почему до 20, но ну, это не страшно. Так, теперь. Экстракт темно... А, я ж купил, подожди, я ж купил. Где забрать-то посылку? А, вижу все. Бля, шифта нет, прикиньте, шифта нет. А, складировать все. Отлично. Вот оно, дело пошло. О, уборка, можно убраться еще. это если взорвется? О, горький хмель. Так, обычный э, экстракт светлого, экстракт темного. Экс... Вот, экстракт темного солда. Достать, 3 килограмма как раз. Подтвердить. А, насыпать. Мы будем сыпать все, поэтому прям вверх. Прям по максималке подняли. Она сейчас перельется. Мы чуть-чуть все-таки свободного пространства оставим, потому что мы еще 3 килограмма добавляем. Она хоть чуть-чуть и сварится в целом, да? Но все равно. Так, емкость черный солод высшего сорта. Мародер, магнус, кластер, рагл, хмель. Подожди. Это дрожжи. Погруженный солод добавьте ингредиент типа емкость для варки черный солод высшего сорта. Так, рецепты. Не, подожди. Контракты, каталог. А -а -а. Подожди, а как для задания посмотреть Ингредиенты Избранные рецепты Вот, черный солод а -а -а, Черный солод высшего сорта А солод, по-моему, здесь хранится, не? Нет, может здесь? О, черный солод высшего сорта да, стать. а сколько грамм там надо? 800 грамм 800 Почти килограмм Подтвердить Отлично. Далее. Закидываем. Она варится вообще? А, пока не включено. Ладно, повышаем и солод. Так, есть. Дальше. Нагреть сусло до кипения. Включить как? Включил. До кипения 100. сто Т. Просто время вот так. Хоп, 1000. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Так, давай еще вот так. До 98 греем? Или до 99? Ладно, давайте до 100. Фиг с ним. Ну, 99 с копейками, чтобы мы еще могли другими делами заниматься. Все. Прекрасно. Так, она кипит. Дальше. А, удалить ингредиент типа емкость для варки черный солод высшего сорта. Ага, удалить предмет. Есть. Дальше. Добавить емкость хмель. 50. Хмель. Дрожжи. Солод. Британский. Какой хмель? А, кластер. 50. 50. Ага, кластер 50. 50. Подтвердить. А, 20 грамм, блядь. На 50 минут просто. Я бы сейчас туда нахуячил. Блядь. Так, да поставьте ее. Блядь, она там не, не потухла. Так, отлично, 20 грамм на 50 минут. Т, сколько время? 50 минут, сейчас 30. Ну, 20 следующего часа, понятно. 20 следующего часа. Я же правильно посчитал, да? Я думаю, да. Так, отлично. Потом. Достать. Следующее. Добавить емкость на 10 минут зеленый хмель рагл. Зеленый хмель рагл. Ага. Сколько грамм? Сколько грамм? 50 грамм. Готово. Насколько тоже... На 10 минут. Так, 10 минут. 10, сейчас 20, в 30 минут достаем. Ага. Отлично. Потом, хмель, удалить ингредиент. Э... Ага, я понял, блядь. Я все уже удалил. Ну ладно. Охладить сусло до 20 градусов. Проще подождать день. Блять, а что у меня все вывалилось? Не понял нихуя. Где мой? Где? Блять, я долбоб. Я долбоб. Ну, попытка, попытка номер два. Подожди, подожди. Взять. Отмыть. Подожди, как помыть? Вылить, отмыть. Ага. Включить. Я забыл выключить газ, и у меня все выкипело, нахуй. Я же прям молодец, блядь. Так. Надо чуть-чуть слить воды. Ага. Да, нормально. Блять. Ну, Но а то мы знаем, что ничего не надо доставать. Так, поехали. Солдовый экстракт, добавить ингредиент для варки. Солдовый экстракт. Раньше же, солдовый экстракт. Ультра темный там, да? А, экстракт темного солда 3 килограмма. Экстракт темного солда. Черный солд высшего сорта 3 килограмма. Бля, подожди, это не то, по-моему. Мне нужен экстракт. Не туда лезу. Вот. Вот, 3 килограмма. мне так непривычно нажимать на Е каждый раз, если честно. Так, 3 килограмма, отлично. Так, следующее задание. А, следующее задание не могу сразу нажать. Неудобно. Ой, я могу и сбоку посмотреть немножко. Неплохо, неплохо. Но вообще то, что можно мышкой вертеть, это хорошо Так, следующее Погружаемый солод, добавить емкость для варки Черный солод высшего сорта Черный солод высшего сорта Сколько? 800 грамм 800 Много, если честно Так а, Добавить емкость для варки Черный солод высшего сорта Погружаемость Блять. Положил Дальше Включаю плиту Нагреть до кипения. Примерно сотка. Как он только вскипит, уже можно будет понимать, что это самое. Ну, нормально. 98 это нормально. Так. Потом уже удалить ингредиент типа емкость для варки. Черный соут высшего сорта. Едем дальше. Хмель. Добавить емкость на 50 минут. Хмель-кластер. Хмель-кластер. Ага. Сколько грамм? Я все забываю посмотреть каждый раз. 20 грамм. Так. Есть. Кладем. Кладем. Отлично. На 50 минут. Ну, допустим. Там, грубо говоря, 20 минут опять же такие. 10-15 там 15 минут следующего часа. Ага. Так. Дальше. 50 грамм рагла на 10 минут. 50 грамм рагла на 10 минут. Ага. Закинули. 10 минут. А, сейчас 15. Должно быть 25. Ага, хорошо. Дальше. Э, удалить ингредиенты. Хорошо. Потом охладить сусло. Это надо выключить плиту. Все, пошла, стужаться. Потом следующий день. Вот. Отлично. 20 градусов. Добавить... Э -э Полуночную смесь в емкость. Для Полуночная смесь. Кого, блядь? калифорнийский рейские дрожжи. Какая полуночная смесь? Не понял, блядь. Да брось все, да. Так, это бочонки, это так далее. Понятно. Британский хмель. Солод. Не понял. Добавьте полученную смесь в емкость. Емкость для брожения. А! Емкость для брожения. Все, я понял. Взять. А, подожди. Открыть. Поднять. Вылить. Недостаточно. Чего? Под... Подожди. Может я помыть надо? Ну, я помыл. Допустим. Так. Вылить. А, надо было помыть, реально, прикиньте. Подождите, я хочу видеть, как все выливается. Нам хватит места, это стопудово. Как я понимаю, иногда наклоняя нашу бочку, мы можем а, это самое переборщить. Так, потом. А, это есть. Теперь дрожжи. Добавить дрожжи калифорнийские и... или дрожжи. Сколько грамм? 150 грамм. 150... А, я понял. 150 ага это полное выливаем всю опа зато у нас точно ничего выливаться не будет у нас краник закрыт закрыт хорошо так потом после дрожжей ферментировать при температуре 20 градусов в течение 15 дней 15 дней хорошо ждем Это так сложно. Потом добавить ингредиент, емкость, а, сахар. Кукурузный сахар. Где-то я его тут видел, вот здесь, по-моему. Да, кукурузный сахар достать. Открыть. Сколько? 200 грамм. Аккуратненько. Сейчас, сейчас, сейчас. А, 192 201 почти идеально. Потом закрыть, естественно. А, нет, ладно. Добавить полученную смесь в емкость, в емкость для выдержки. А, это мы убираем. Емкость для выдержки, по-моему, вот здесь. Пластиковая бочка. Да, все правильно. Сколько? На 21 литр рассчитано. А у нас здесь сколько? 19 литров. Не растворено. А, подождите. А надо ли ждать, когда все растворится? Подождите Вот мне сейчас вот прям реально интересно Ну ладно, как бы Пофиг Так, открыть Потом трубка, трубка нужна Трубка, маленькая какая-то фиговая трубка, если честно Ну ладно Так, присоединить трубку Присоединить трубку Блин, на самом деле, видите, как это выглядит? Не очень Она вроде идет вниз, но потом наверх Ну ладно Так, переливаем, да, все так, мы, естественно, переливаем все быстро Блин, 0,87 грамм не растворилось Ну, уже пофиг Так, закрыть Поднять бочку Поставить бочечку И подождать 21 день 21, ждем Почему нет? Так, назад. Попробовать пиво. Перелить стару для хранения. Так. Пойдем пробовать. Надо просто подойти сюда и нажать вот. Вот так. Так. Что у нас получилось? 201. 201, блядь. О, серединочка. Отлично. Прозрачность чрезвычайно мутная, блядь. Да почему? Почему? Но мутная и ладно. 15 литров маленькая. Блядь, мутность и дымка в пиве определяются по шкале абсолютно прозрачной, но чрезвычайно мутное. На прозрачность пива влияют белки. Растворяй, э, растворяй. А, видите, надо было подождать, когда растворятся ингредиенты, например, сахар и заражение. То есть у меня, допустим, сахар не растворился, оно получилось мутное, как я понимаю. Ну ладно, солодовая сладость чуть больше. Бодрящий Бодрящий чистый вкус. Привкус жареных, будет здорово, зерен. Солдовая сла... Ух ты, смотрите, что-то серединка такая неплохая получилась. Привкус вкусов, неприятный вкус троечка. Привкус дыма и хмелевая горечь 4,8. Ну, кстати, не сильно, в принципе, нормально. В принципе, нормальное пиво получилось. Вполне себе. Совпадение с рецептом. Этот стиль совпадает с вашим выбранным рецептом. 84%, блядь. Единственное, цвет должен, быть, должен был быть от 30 до 40%. И пиво должно быть либо средней плотности, либо очень плотное. А, либо просто плотное. Ага, а у меня очень плотное. Бля, тяжело. Но главное, что на 84%, единственное, пару, парочку всего. А слегка мутная или чрезвычайно мутное должно было получиться. Значит, все нормально, значит, все правильно. Единственное, у меня почему-то цвет очень темный. Но это мы потом будем решать вопрос. Это надо экспериментировать, пробовать. А краткую характеристику можно? А, ага, я понял, краткая. Все, я понял. Так, продолжить. Некоторые контракты требуют пива определенного стиля. Чтобы выполнить это условие, обязательно выберите нужный стиль здесь. Но помните, что это должен быть один из пяти стилей, который ваше пиво соответствует больше всего. Так, продолжить. Это американский, американский стаут. Подтвердить. Название пива. Дядюшка. <пиво>, пиво называется дядюшка. Ладно, ладно. Или просто дед назвать. А -а -а. Блин, даже не, даже не знаю, как, как можно назвать пиво. Чтобы оно было такое прям прям броское. Что-то такое запоминающееся. Что-то прям, что можно рекламировать. Ну, типа... Хм... Может назвать его баран. Баран темный, баран светлый. А почему нет? Эти же козлы есть. Почему нет? Блин, название можно думать годами, не выходя своей червоточной, думать, думать, думать. Но, в принципе, просто брать какой-то уже имеющийся не вижу смысла. Поэтому назовем его как-нибудь... Как-нибудь что-то типа, не знаю, там... Туманное утро. Почему нет? Оно же, оно же у нас чрезвычайно мутное. Да? Получается туманное утро. Почему нет? А почему утро? Ну, утро. Утро чаще всего туманное. Да, мне нравится. Туманное утро будет. Бутылка. Блядь, бутылка только одна. Мне не нравится. Сосуд для питья, естественно. Естественно. Чтобы было понятно, что оно прям мутное. Что оно прям туманное наше утро. Это будет, наверное, пинта. Да? Потому что пинта, она имеет 0,6. Она достаточно плотная. И бокал достаточно такой большой, плотный сам по себе типа в целом а, в нем будет хорошо видно эту туманность, просто если взять вот этот длинный вытянутый, да ну это не то, оно какое-то прям ну, прям на него смотришь, не то а вот пинта прям прекрасно подходит может быть еще вот это может прекрасно подойти, потому что здесь есть своего рода такие вот переходики которые будут играть играть ролик, смотря через пиво сквозь предметы пинта все, пинта мне нравится, все изготовитель этикеток. Блядь, это слишком сложно. 7 градусов пиво, прикиньте. Предложить пиво. Отлично. Показываю. Естественно, предлагаем. Нифига себе, ну, по всем рецептам подходит. Чтобы выполнить контракт, пиво должно соответствовать его требованиям. Когда вы отдаете пиво, вы больше не можете им воспользоваться. Но у вас остается одна бутылка, которую можно выставить. Продолжить. А, вот. Пивные жетоны и мастерство. А тут мастерство. Блядь, бутылка. Я хочу теперь это задание выполнить. Ладно, предложить пиво. Так, задание выполнено. Сэр, не меньше 20. Бонусное задание выполнено. Требования, бла-бла-бла. Бонус выполнен. О, отлично. Пивовар любитель скоро будет. А так мы заработали жетонов, чтобы купить что-то новое. Новенькое. И... Жетон, который позволит нам заработать. Поздравляем, вы получили свой первый контракт и завершили обучение. Что дальше? Дальше решать вам. Вы можете взяться за второй контракт, попробовать сварить другое пиво, или попробовать сделать рабочее пространство в в режиме обустройства. Когда будете готовы, переходите в следующий сезон. Вас будет ждать новый выпуск ежеквартального пивовара и следующий этап сюжета. Удачи, пивовар! Блин, ну в принципе, вот у нас дали вторую бутылку пива. А ее можно просто на стол поставить? Можно. Но мы ее просто пока что поставим сюда. Или их же можно вместе ставить, да? О, две бутылочки стоят. Вообще красота. Тут розеточки зачем-то. Вообще зачем здесь, в принципе, розетки? Вот здесь вот с края около бутылок пива. Вообще пиво. Но вообще лучше всего, естественно, приготовить и второе пиво. Но это уже, дорогие друзья, в следующей серии. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Предлагайте игры для обзоров. Также есть телеграм-канал, на который тоже можешь подписаться. Ссылочка в описании, предлагать игры для обзора, писать комментарии обязательно. Мне это очень приятно и радостно. Блин, тут такой красивый интерьерчик. И, естественно, не забывайте ставить палец вверх. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.